У меня печенье! Ну а перед началом видео ваши комментарии. Приветствую всех Глэков и рофлеров на моем видео приколе. Сегодня я бы хотел поговорить про анонимусов и обсудить, почему же я так долго не выкладываю ролики. Заранее скажу, что эти вещи связаны, так что смотрите ролик до конца. Ну а я начинаю. Итак, кто же такие анонимусы? Для тех, кто не в курсе, скажу: Анонимусы это чаще всего добрые и позитивные люди, которые носят маску хакера. Любят ульский пряник и снимает видосы. Есть также снюсоеды, это люди в покрывале с такой же маской. Снюсоеды глупее, чем анонимусы и зачастую просто забавные и смешные. Также существует правило, которое придумал самый древний анонимус, это дедушка-анонимус. Сейчас я перечислю несколько правил, которые вы должны соблюдать, чтобы считаться нормальным анонимусом. Первое. Анонимусы не должны поддерживать ЛГБТ, феминизм и прочие движения. Второе. Они не должны снимать танцульки. Третье. Не употреблять снюс, который предназначен для снюсоедов, не пить алкоголь, не курить и так далее. Четвертое. Владелец должен без посторонней помощи рисовать узор на маске. В принципе, я согласен с этими правилами, потому что есть псевдоанонимусы, которые снимают кринж и просто по приколу носят маску. В общем, с правилами и понятиями мы разобрались. А теперь расскажу, как я отношусь к культуре анонимуса. А именно, я отношусь самым прямым образом. Проще говоря, я тоже анонимус и соблюдаю все правила. Вот доказательство того, что я анонимус. Кстати, если вы хотите посмотреть видео с маской, то TikTok у меня в описании под этим роликом. Вот, как-то так. Итак. Теперь отвечу на вопрос, как же связано отсутствие роликов и культура анонимусов. Мы с моими друзьями планируем снять короткометражный фильм про них. Пока что я пишу сценарий и поэтому не делал видосы. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием и подождете, пока я сделаю фильм. Ну, а вам я хочу сказать, что вы красавчики, потому что досмотрели ролик до конца. Я желаю вам всего наилучшего и до скорой встречи. Пока!